Оправки тип 3820 предназначены для установки шпинделей станков с конусом 7:24, сверлильных сверлиных патронов и прочие оснастки с укороченным инструментальным конусом Морзе. Для установки шпиндель станка эти оправки имеют хвостовик с конусом 7:24 от 30 до 50, исполнение A, EU, по ГОСТ EDIN, и по стандарту МАССБТ. С другой стороны у оправок имеется укороченный инструментальный конус Морзе от 10 до 24 по ГОСТу и ДИН. Патрон надевается на оправку, после чего конструкция в сборе может устанавливаться шпиндель станка. Применение этих оправок повышает универсальность имеющейся оснастки.